Thank <music> you. дорогие друзья меня зовут алла Вишневецкая и это гороскоп для знака водолей на февраль 2021 года. это видео поможет вам лучше ориентироваться в астрологических тенденциях, а также планировать свое время в соответствии со звездным календарем. Февраль это ваш месяц по многим причинам дело в том что в этом месяце будет сконцентрированное максимальное количество планет в вашем знаке. И поэтому я назвала этот месяц как месяц для себя. Это ваш месяц, когда вы должны разобраться в своих желаниях, в своих целях на ближайшее время. Это месяц, когда уже поставленные цели могут подлежать корректировке, каким-то изменениям. Дело в том, что с начала февраля и по 21 число Меркурий будет ретроградным в вашем знаке. И для некоторых водолеев это будет период, когда вы с головой уйдете в обучение, в бумажные дела. Для некоторых водолеев это будет возможность возобновить общение с какими-то людьми. Для некоторых это, наоборот, будет восприниматься как то, что дела начинают тормозиться. Старайтесь подстроиться под новый темп, старайтесь найти ту тему, которая будет вас максимально увлекать в этом месяце. К тому же по 18 число солнце будет находиться в вашем знаке, поэтому я поздравляю тех водолеев, у кого дни рождения в феврале, и хочу пожелать вам, чтобы этот год принес вам массу положительных эмоций и перемен в лучшую сторону. Важнейшим аспектом месяца будет квадратура между Сатурном и Ураном, но вообще этот аспект будет актуальным на протяжении всего 2021 года. Он затрагивает ваш первый и четвертый сектор, поэтому многие Водолеи на протяжении этого года могут решать важные вопросы, связанные с темой недвижимости, семьи. Это период, когда вы можете уделять Внимание своей безопасности, пространству, в котором вы много времени проводите. Это может быть решение, например, сделать ремонт в вашем доме или в вашем офисе. В любом случае то, как вы будете ощущать себя, будет во многом зависеть от пространства, в котором вы находитесь. И февраль — это первый месяц, который даст возможность ощутить эту тенденцию в полной мере. С 1 по 25 число Венера будет находиться в вашем знаке, в вашем первом доме. Поэтому период очень хороший для того, чтобы действительно уделять время себе, для того, чтобы заниматься тем, что приносит вам удовольствие, иметь досуг, больше встречаться с друзьями, с людьми, которые вам приятны. Да, в этом месяце Меркурий ретроградный, но это вовсе не отменяет встреч, это не отменяет живого общения, насколько это сейчас возможно, либо общение онлайн. В любом случае вы так или иначе будете нуждаться в том, чтобы больше контактировать с окружающими людьми. 1 числа Солнце будет делать квадратуру к Марсу и будет затронут ваш первый и четвертый сектор. И это даст начало вот той тенденции, которая будет целый февраль очень-очень актуальной. Это... Взаимоотношения ваши с пространством, в котором вы находитесь. Этот аспект может дать ощущение неудовлетворения офисом, в котором вы работаете или домом, в котором вы живете. Этот аспект может подталкивать к определенным переменам, которые должны произойти по вашей инициативе. 4, 5 и 6 числа будет активно соединение Венеры и Сатурна в вашем знаке. Это аспект ответственности перед теми людьми, кто вам дорог. Это аспект экономии, аспект бережного отношения к средствам. Это может быть период планирования каких-то расходов. Это, в принципе, действительно хорошее время для того, чтобы посмотреть на свои доходы, расходы, подумать, как лучше устроить определенные моменты в своей жизни для того чтобы достичь поставленного результата. Сатурн ⁇ это планета, которая любит цель. Поэтому очень важно, чтобы в феврале вы уже знали свою цель на этот год. И Венера может помочь вам найти человека, который, с которым вы вместе будете достигать эту цель, или найти человека, который даст вам хороший совет. 7 числа Венера будет делать квадрат к Курану. Это аспект конфликтов, разногласий, и в целом это нестабильный день в плане отношений и в плане эмоций. Может быть резкая смена настроения, например. Поэтому в целом день не подходит для важных встреч, переговоров, и особенно для решения финансовых вопросов. 8 числа Солнце соединится в вашем знаке с ретроградным Меркурием. Это очень важный для вас день. Вы можете осознать что-то значимое. Этот день может принести встречу, разговор, прощение какой-то книги. Это может быть курс, который вы пройдете, который изменит вашу жизнь. В любом случае... Старайтесь в феврале месяца больше общаться. Именно общение, именно взаимодействие с людьми даст вам возможность менять отношение ко многим вещам в вашей жизни. Тем более, что 9 числа Сатурн будет в хорошем аспекте к Хирону, и этот аспект действует целый месяц, и он создает благоприятные возможности для обучения. Хирон дает двойственность, поэтому вы можете обучаться сразу на двух курсах или вы можете сдавая свой курс проходить обучение еще у кого-то но Однозначно это аспект получения знаний, которые вам могут пригодиться, которые могут помочь вам создать в жизни новую структуру, новые правила и новые цели. 10 числа ретроградный Меркурий будет делать квадратуру к Марсу. Также день неблагоприятный для переговоров и поездок, для важных решений, но зато хорошее время, чтобы тратить много энергии на обучение, и на решение каких-то бумажных вопросов. С 11 по 14 число будет очень важный для вас период. Начнется все с новолуния в вашем знаке, которое произойдет 11 числа, но затем будет соединение Юпитера, Венеры и Ретроградного Меркурия в вашем знаке. И это действительно создаст благоприятный фон для новых возможностей, для новых контактов. Это период, когда могут поступать интересные предложения. Да, Меркурий ретроградный, и он может проиграться в двух направлениях. Либо это будут предложения, которые вы ранее упустили, либо же, используя эти предложения, вы сможете получить результат в будущем. То есть результат будет не быстрым, но очень хорошим для вас. С учетом того, что как раз в период с 10 по 14 число будет активным аспект между Марсом и и Нептуном, который затрагивает ваши финансы, то это очень благоприятное время именно в контексте финансов в том числе. То есть те или иные предложения, которые будут возникать, которые вы будете получать, они будут положительным образом влиять на вашу сферу Доходов. К слову, после 18 числа Солнце на месяц переходит в ваш сектор финансов. Поэтому, так или иначе, в конце месяца вы будете довольны тем, как обстоят дела в вашей финансовой сфере. Это даст больше возможностей для планирования, для того, чтобы совершать какие-то важные покупки. И делать это можно будет уже после 21 числа, после разворота Меркурия. 18 и 19 числа будет также квадратура между Венерой и Марсом. В этот период будьте поаккуратнее, во взаимоотношениях с противоположным полом, так как это классический аспект конфликтов и разногласий, Поэтому договориться в этот период может быть достаточно сложно. с 20 по 25 число марс будет в хорошем аспекте к плутону и аспект направлен на ваш четвертый дом на сферу недвижимости семьи. Поэтому в этот период вы можете трудиться дома, это может быть работа, связанная с какими-то обязанностями по дому, это может быть помощь кому-то из члена вашей семьи, либо это может быть, скажем, сдвиг какой-то важный в процессе, который имеет отношение к теме недвижимости, либо семьи, так как аспект подразумевает большое количество энергии. Это значит, что… В этот период будет прогресс в какой-то очень важной для вас теме. 27 числа будет полнолуние в Деве в вашем восьмом доме. Обычно именно в те месяцы, когда выпадает полнолуние в восьмом доме, человек зарабатывает больше всего денег, поэтому в конце месяца вы можете поставить свой личный рекорд по финансам. Это может быть период, когда вы решитесь на крупную покупку или продажу. В любом случае, восьмой дом — это перемены. И вы можете решиться на что-то значимое, на что раньше у вас не хватало смелости. Поэтому, опять-таки, конец месяца подходит для того, чтобы старые схемы и привычки оставлять в прошлом и двигаться вперед. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Также приглашаю вас в мою школу астрологии. 1 марта будет старт нового потока. Речь идет о курсе о натальной карте, поэтому присоединяйтесь. Подробная информация есть по ссылке под этим видео. Также вы, конечно же, можете задать вопросы, написав мне на почту, либо в соцсети. Будем с вами на связи. Пока-пока!